Общая информация о весеннем равноденствии в отдельном видео, ссылка в закрепленном комментарии, посмотрите, пожалуйста. Для раков третья декада марта, период осознания, принятия правильных решений, новых начинаний, знакомств. Ваш управитель Луна в момент перехода Солнца в знак Овна находится в близнецах в соединении с Марсом и Северным узлом в вашем символическом двенадцатом доме. А это очень хорошее положение, внутренняя работа и подготовка к новому жизненному циклу. Третья декада марта определит ваши перспективы на будущий астрологический год до 20 марта 2022. Что бы ни происходило, записывайте, анализируйте, находите взаимосвязи настоящего с прошлым и как это влияет на будущее. Вы узнаете много полезного и интересного для себя а все то что тревожило и было непонятным подходит к завершению освобождая вас от кармических привязок вперед с 20 по 31 марта постарайтесь уйти от суеты и внешнего мира туда где можно спокойно предаться своим мыслям или наконец заняться тем чему тянется душа вы восстановите психическое и ментальное здоровье обретете необыкновенную внутреннюю силу и сможете значительно улучшить качество своей жизни в ближайшие 12 месяцев в третьей декаде марта у вас все шансы и возможности выйти на правильный жизненный путь это период когда ваши внутренние ритмы совпадают с природными вселенная в этот период дает вам аванс воспользуйтесь этим временем чтобы упорядочить окружение и сделайте первый шаг в направлении осуществления своих потребностей очень важно, чтобы ваши желания реализовались в конкретные действия, они а остались на уровне эмоций. В этом залог успеха на весь год. Для вас третья декада марта – это время посева семян. В эти дни вы получаете откровения, обретаете внутренний стержень, а также ресурсы, необходимые для того, чтобы обрести комфорт. Попробуйте отвлечься от внешних событий так как все то, что происходит вокруг, может сбить вас с верного пути. Вам нужно всего лишь 10-11 дней, чтобы полностью преобразовать свою жизнь в лучшую сторону. Вам Вселенная поможет, доверьтесь ей. От вас требуется быть честными с самим собой и сделать первый шаг именно в период с 20 по 31 марта. Если же в этот период обострились хронические заболевания, вы должны это принять как знак свыше. Вам Вселенная говорит: вспомните о себе, о своих потребностях. Будьте честными сами с собой. В третьей декаде марта отгородите себя от внешних влияний. Понятное дело, семья, дети, родители без вас будут чувствовать себя некомфортно. Но чтобы не вылететь на обочину жизни, вам необходимо восстановление, а это может произойти в уединении. И в период с 20 по 31 марта у вас есть для этого все сделайте и вы сразу почувствуете изменения в лучшую сторону а ближайшие 12 месяцев окажутся самыми запоминающимися и важными для будущего весеннее равноденствие 20 марта 2021 года активизирует сферы 12 дома это кармические вопросы также это может быть дальнее зарубежье. Тем более и девятый дом также выражен в гороскопе нового астрологического года. На первый план могут выйти вопросы образования, повышения квалификации, взаимоотношений с иностранцами, а также юридические вопросы. В 2021 году Юпитер движется по вашему символическому восьмому дому, который отвечает за серьезные жизненные трансформации, наследство, вопросы жизни и смерти если актуальна тема наследования разделение имущества то не затягивайте с этим решайте вопросы как можно быстрее разговаривайте со всеми участниками третья декада марта подходит для этого идеально если вы давно пытаетесь выехать в другую страну получить дополнительное образование то в этом году у вас все должно получиться конечно общий гороскоп не может заменить индивидуальную консультацию но все же направление вы получили кто хочет получить личную консультацию на платной основе обращайтесь контакты на главной странице и под видео венера планета малого счастья находится в вашем символическом девятом доме что указывает на удовлетворение от общения с зарубежными партнерами получение возможностей для расширения в течение будущего астрологического года не бойтесь действовать марс и луна в гороскопе в соединении в знаке Близнецы, что является наилучшим ресурсом для того, чтобы обрести желаемое. Те, кто одинок, в течение года смогут встретить свою будущую половинку. Те, кто мечтает о семье, может быть, о ребенке, наконец-то дождутся этого счастливого события.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 за ваши лайки и комментарии, которые мне очень нужны для продвижения моего YouTube-канала. Поделитесь этим видео, оно многим может быть интересно и полезно. До новых встреч! До свидания!